Клево всем, друзья! Сегодня я приехал опять на хищника, в первую очередь на окуня, попробуем половить, посмотрим, вдруг поймаем. Плавать буду на лодке типа Йорш. Пароход типа Йорш, крейсер, алюминиевый корпус, оснащен двумя орудиями катапультного типа, корабль очень мощный, два весельных двигателя и один наблюдатель. У наблюдателя немножко страдает наблюдательность, и поэтому ему приходится носить дребтью. Интересное место. Не знаю, что будет. Температура, выезжали, было минус один, корки во льду. Сюда приехали сейчас плюс один, небольшой ветерок. Ну, надеюсь, поймаем, друзья. Погнали! Ну что, друзья, вот я выпал. Главная задача сегодня будет окунь. Но взял удилище и на щучку. Посмотрим, может быть, попытаюсь и щучку поймать, но первоначально все-таки хочу половить окунь. Водоем очень интересный, не сильно большой, но главный его плюс очень прозрачная вода. Трава на дне. Рыба есть. Потом в достатке и именно окунь Великолепное местечко, секретное, кстати. Так что, друзья, надеюсь, рыбку сегодня поймаем. Хотелось бы. Буду пробовать разные минухи. И также, если будет какая-то активность, попытаюсь половить еще и на попер. На последней рыбалке мы половили. Попадался на попер. Очень зрелищно. Очень зрелищно и очень интересно ловить на поппер. Так что, друзья, смотрим. Последний раз я здесь был где-то три недели назад. Подловили. Ветер был полностью противоположный. Поэтому сейчас я ухожу сразу в другую часть водоема и по ветру начнут сплавляться места где рыбка будет активная сейчас плюс 2 посмотрим что будет обещали сегодня примерно до плюс 10 температурку поднять договорились мы И посмотрим что будет забыл тычку сегодня буду на якоре дали мне дали мне вот такой 13 килограммовый грузик я говорю, орехи им классно колоть раз и в смятку орех, раз и в смятку орех. Так, солнышко светим поэтому одеваю очки очки у меня вот такие специальная модель для одевания на дреоптику. специальная модель чтобы одевать на дреоптику. в свое время притащил их с Кобелоса, потом они появились во всех магазинах и вот уже несколько лет пропали я все обновил бы уже стерты, потертые стеклышки Лет 8-10, если не больше Классная штука Именно то, что На обычные очки можно спокойно одеть Без дискомфорта Но У меня ни тычка, ни полтычка В отличие от вас От ваших срезов, выходов и входов о, я подсак нашел, мужики, нужен подсак. Есть. А вот валяется в воде. Серьезно, нужен? А как его достать? Он подсак. кто то утопил. Ну что, друзья, пока полный ноль. На три лодки у человека была всего одна поклевка. Один хороший окунь. И пока все. Больше ничего. Пробуем, ищем. Или не нашли, или он еще не включился. Вот сейчас проплывал. Увидел, проплывала мирная рыба. Здесь стояла. Вот остановился покидать. Может рядом с ней кто-то что-то. ни паузы ни быстрые проводки ни медленные ничего не реагирует даже ни одного не видел мелкого окуня сопровождающего приманки обычно если хоть какая-то активность есть не крупный окунь часто идет за боблерами сопровождает их а тут и этого нету сейчас буду постепенно смещаться на более глубокий участок будем смотреть результат там а вдруг Есть! Саня, учись, я выиграл! яс yes, Я это сделал, ребятки! Все-таки одного уговорил красавца. Маленький, хорошенький, но я его сделал. Вот такой малышек, ребятки. Вот такой малышек. Беги. Вот такой 35-й риджик. Сработал. Сначала на одной проводке я видел. Вышел он за ним и развернулся, возле меня отошел. И на второй проведкой в этом месте ударил. Ну что, один это больше, чем ноль. Самом, на самом водоеме полный ноль. За день на три лодки получили три поклевки. Поймали три рыбки. Сейчас вот зашли, здесь канальчик есть. Вот вдвоем зашли на двух лодках канальчик. Вот Саня несколько пиписочных поймал. У меня пока тишина. Несколько маленьких окунишек. Самое интересное, я его вон вижу, но пока реакции нету. Есть ребятки, есть. Вот вот эти вот здесь в канальчике малыши ходят. Но тем не менее, хоть что-то поймать. <с> уже будет интересно. Видно, красноперка ходит, карасик мелкий ходит, окунек мелкий. Вот где рыба сегодня. крупная. Оп, есть. Ребятки, еще один малыш. Оп, оп, оп. Ребята. еще один малыш подобрал проводочку интересную для него вот такой воблерок вот такой он довольно быстро тонет и вот я его делаю рывочками вот так вот подрываю он тонет подрываю тонет подрываю тонет так вот у не идет и вот сейчас таким образом поймал уже два малыша. Сразу два штуки идут. Один даже идет и бодает, не садится. Оп-оп-оп. Ребята. Шел мелкий. И бодал. Дюб, дюб, дюб, дюб не берет. Я его прям уже видел на глазах. Подвел. Потом через бым, сел. Оп-оп, здесь рыбка есть. Боец, боец. О, друзья, на сегодня, наверное, это самый крупный. Здесь все в яме, да, ребята? Да. Давай попробуем рыжик блестящим. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, на, на 35-м что-то всадил, садил. Ооо, вот это уже серьезный аргумент. <звы> на сегодня <звы> у меня самый крупный. на сегодня самый крупный, хоть он и мелкий, но пойдет, других нету, класс. Вот такой красавец. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, ребята, есть, есть хорошая рыба на рыч на паузе прям тук. О, друзья, а вот это действительно сегодня победа, победа. Саня сдался после таких красавцев. Мальков ловит. Уже. Саня даже без вариантов, ни с его микроджигом, ни с его микро-микроджигом ни с чем. Вот такой, друзья, красавец. Смотрите, полосатик. Вот он, вот он, друзья. Красивый, смотрите, ну выпрями хвостик, а? вот ребятки, очень красивый, беги, как я, а? ну что друзья, заканчиваю рыбалку, рыбалка была трудовая, рыбу нашли только в канальчике, но что-то поймали, удовольствие получили, чудное, Чудный выходной, выходной на воде провели. До новых встреч, друзья!